Для формирования заявки на оплату юридическому лицу, либо индивидуальному предпринимателю, пользователю необходимо знать параметры действующего договора, такие как дату, сумму, номер сет и название контрагента, с кем оформлен договор. Далее переходим в подсистему документы СДК. Далее в список документов регистрации договоров и осуществляем поиск договора основания. Варианты поиска документов предлагаем изучить просмотрев отдельное видео, которое доступно по ссылке, отображаемой в верхнем правом углу этого видео.